20 лет назад, с Нелли Игнатовой. Она ребенок войны. И когда началась война, Нелли было 6 лет. И через всю свою жизнь долгую, поэтическую, она пронесла вот эту войну, какой, какой она ее запомнила в своем детстве. И много произведений, я читаю именно поэтессы, и сегодня я вам прочту ее стихотворение Дети осажденной Москвы. Раскачайте наскочели, раскрутите карусели, вы забросьте на скачели в довоенную Москву, там, где парки были парками, не зенитными площадками, там, где дети. Были детками, а не карточками детскими. Там, где мамы, были мамами, Не дежурными пожарными, Не бойцами санитарными, Не воюющими мамами. Вы забросьте нас качели В нашу мирную страну. Там, где мамы, были мамами, Не дежурными пожарными, не бойцами санитарными, не воюющими. Мама. И еще одно стихотворение Неви Ивнатовой. Начало войны. Вы знаете, как пахнут лестницы старого Жахтовского дома? И мы не знали, что они пахнут уходящим летом. И чем-то очень тревожно. Тревога, тревога, воздушная тревога. И мы спускаемся в облубежище. С мамой, братом, с подушками, одеялами. Скорее, скорее, не спотыкайтесь. Мы не спотыкаемся, мама. Поколение детей, военное. Мы давно возмужали, а война... Она памятью, она нас воспитала. Мы путями военными никогда не шагали, Но припомнится вновь, что у нас за плечами канонады, бомбежки, вот что мы испытали. И уют позабывши, мы в убежище спали, Наши матери юные ночью нас не качали. А на крышах с лопатами Наш покой охраняли. Были школы нетоплены Были завтраки царские, Две риски и публик. Все, что нам помогалось, Вместе с фронта тревожные. Понимали, как взрослые знали, Будет победа, пролетят годы.